Хочу стереть себя с доски вселенной, Оставив лишь то, что неприкосновенно Пламенем подняться из пепла, Призракам проникнуть сквозь стены, Еще раз помнить, кем был когда-то, И вернуться назад и надо, Мне это надо, мне это надо, я не хочу, чтоб меня понимали. Это только множит печали. Кто-то меня заметит едва ли не хочу, чтоб мою душу украли забыть себя в толпе раствориться выкинуть из памяти имена и лица сам себе я не хочу сниться я хочу скрыться я хочу Небо в песке, солнцем вышины Потянуть за все ручки, заглянуть во все скважины Чтобы увидеть там что-то важное Прежде чем там окажешься И вот так Следующая, по-моему, тоже еще не играла а может кто-то слышал? Ты думаешь, что любовь бесконечна, на самом деле она ограничена, даже в самом крохотном. Прячется что-нибудь личное, это личное вечно выходит, а потом и чувства проходят, я не знаю, что же случилось, что же случилось, скажи мне на милость. Ты знаешь, Сая, я ничего не знаю, я снова ухожу его. ты знаешь, Сая, мне так погано, я просто не могу найти. Нужные слова Можно стараться не думать о прошлом Только уйти от него невозможно Зверь этот слышит каждый твой шаг Жад на душе, жад душе Я так хочу, чтоб ты был рядом Следить за твоим каждым словом и взглядом Только за тем, что останется в прошлом Сейчас невозможно, сейчас невозможно Ты знаешь, Сая, я ничего не знаю я снова ухожу, выяснял его, Ты знаешь, зая, мне так погано, Я просто не могу найти нужные слова, Ты знаешь, зая, я ничего не знаю. Я снова ухожу, выяснял его, Ты знаешь, зая, все непонятно, Так сложно начать жизнь с чистого листа. Когда, как будто, беспросветная жизнь не пустота, так манит тебя прыгнуть вниз Не делай в пропасть шаг, пожалуйста, держись Есть где-то весь, есть где-то весь, Когда тебя, как будто... А втекает мрак, и кажется его не разогнать никак, не унывай. Судьба тебе покажет знак, лишь стоит подождать. А пока не делай в пропасть шаг, пожалуйста, держись, не зная, что еще тебе покажет жизнь. Быть может, счастье совсем недалеко, И мрак упадет в глаз по кровь. Беспросветная жизнь не пустота, так манит тебя прыгнуть вниз. Не делай в пропыль шаг, пожалуйста, держись, есть где-то вы, есть где-то вы. Здесь. Ого! Ой, я потеряла свой список песен. Как же я теперь буду играть? Сейчас найду. А, позитивное надо что-нибудь исполнить. Так? Просто придется, важно понять, куда идти. Хочешь ты, ты, ты, ей-е-е, yeah, yeah. осуществляй мечты, осуществляй мечты, осуществляй мечты, осуществляй мечты. Ты твой предан Они просто боятся Сами себя Просто, пожалуй, уже Подумай об этом Осуществляй мечты, осуществляй мечты, осуществляй мечты, осуществляй мечты, осуществляй мечты. Так, еще в мажорчике. Я фикс прайс, фикс прайс Королева королева У меня есть в кармане косарь На него я куплю этот мир Весь этот мир может быть моим Кроме полак, кроме полок И ничего, что Dolce Gabbana на порог не пустила, и что по улицам болталась, я странной улыбкой дебила, но я нашла свое место. Что, быть может, чудесней, а -а -а -а -а! И захожу я в фикс Полак, кроме палак, кроме палак, кроме палак, кроме палак... Все. Так, нет, стоп, еще одну там можно сыграть? Одну... А, ну, это ее уже слышали. Так, вот это Хочу жить в Твоем ритме И всюду видеть полю Твою. Бог, я хочу жить в Твоем ритме И всюду видеть полю Твою. Лучше знаешь, как нам всем тут надо жить. А я тебя достаю вопросами, вместо того, чтобы счастливой быть здесь и сейчас, здесь и сейчас. счастливаю быть здесь и сейчас.